Добрый вечер, и у нас в гостях один из самых ярких депутатов Дюгурка Кинеша Достан Бекешев. Добрый вечер. Добрый вечер. Достан, очень приятно, что вы посетили нашу программу. Мы всегда следим за вами в Твиттере, по телевизору. И нам кажется, что вы один из самых таких ярких депутатов. С профессиональной точки зрения продвигаете всегда такие необходимые законопроекты. Я по крайней мере стараюсь. К сожалению, там нужно голосовать. Я, я считаю, что если вы сами просто один принимали брич, дела быстрее. Да. Кстати, о президентстве. Вы собираетесь баллотироваться? кто тот солдат, кто не мечтает стать генералом. Так. Все-таки в планах есть, да? Отлично. Нет, в планах я пока еще такой цели не ставил, Но мечтать об этом, в принципе, никто не мешает. Какие законопроекты вы считаете свои законопроекты, которые вы инициировали? считаете самыми успешными, самыми необходимыми для нашего общества, для Кыргызстана? Вы знаете, нам э, нужны законы, которые направлены на борьбу с коррупцией, а именно э, все процессы нужно делать прозрачными, открытыми, и коррупции тогда будет меньше. Я э, инициировал такие законопроекты, некоторые они проходили, некоторые проходили. Ну, Допустим, закон о раскрытии родственных связей. Это когда политики раскрывают, где их родственники работают. Ну, если они работают mm -hmm. в государственных органах, они просто должны предоставить такое обществу, можно сказать, список. У меня там, скажем, сестра работает там в простом министерстве. Ну, министерстве. У нас весь Кыргызстан родственник. Я почему это внес? Для того, чтобы ну, видеть, да? А вдруг простая сестра, работающая в министерстве, резко стала министром, да? Mm -hmm. То есть, или замминистром. Общество об этом должно знать. ну no. Ну, дело в том, что мы же можем и не знать, кто у нас родственники, да? Имеется официальная тема, да? Он фамилию поменяет, там, уже не родственники, потом иди, пойди докажи по этому закону. Нет, все может быть, но если он там скрывает что-то или, допустим, неправильно предоставляет информацию, тогда, конечно, к нему какие-то меры должны приниматься. Но этот законопроект не прошел. Понятно. Почему он не прошел? Потому что у депутатов очень много родственников, талантливых талантливых родственников отлично еще вот такой вопрос вот вы сейчас то есть вы когда избирались вы были по списку партии arnomus да сейчас вы вышли я так понимаю да из партии нет я угу. не выходил как бы из партии потому что если я начну выходить из партии то я должен сдать мандат так. вот ну в будущем у меня немножко иные наверное, планы будут угу. вы уже определились вам уже поступают предложения Предложений много, как бы сейчас такая ситуация, что все переговаривают со всеми. А, ну, уже, так скажем, подготовительная гонка началась, да? Старт уже задан, но я считаю, что он где-то может быть рано, ну, по крайней мере, уже старт начался. Недавно Министерством юстиции был создан веб-сайт, на котором все нормативно-правовые, я не знаю, как правильно? Документы, да? Закон, Законы, указы находится в бесплатном доступе. Это действительно... То есть каждый может пользуясь iPad, и дома компьютером? Да, зайти, скачать закон, почитать. Если раньше за это вы платили там, частным организациям, то сейчас это бесплатно и сделано государством. У меня была мечта создать такую базу данных, поэтому в 2011 году я периодически этот вопрос постоянно поднимал в парламент. И вот результат совместно с Министерством юстиции. Угу. Ну вот вы, вы в своем твите сказали, что, точнее это даже было в новостях о том, что министр юстиции, отвечая на вопрос одного из депутатов, сказал, что для э, освещения этого на телевидении средств нету, поэтому как бы, мы не освещаем. Mm -hmm. Вот я хочу вам э, сказать, мы сейчас, вот вы сейчас, дорогие телезрители, увидите эту ссылку, вы можете спокойно. Нам за это средство не надо, мы по телевизору это фак... вам. Мы это покажем, потому что каждый э, гражданин должен знать, где находится, где можно ознакомиться со всеми нормативно-правовыми э, актами, документами, указами и так далее, э, чтобы, по крайней мере, знать, где он может что-то делать, где нельзя что-то делать и так да. далее. Да? Э, нам за это средство абсолютно не надо. Просто вы скажите потом, ну, при случае министру юстиции, что вот есть ребята такие. Я обязательно скажу, обязательно скажу. Там у нас просто одно ОСО не ликвидировано до сих пор. Да, оно ликвидирует, быстро Вот. Ну и предпоследний вопрос, Достан. Как вы сами оцениваете эффективность, вообще, работу Диур Сейчас пятый созыв. Да. Пятого созыва. В парламенте нужно работать не каждому не поодиночке, а командно, поэтому как такого командной работы я мало вижу. Бывает она, но очень редко. Ну, допустим пятибалльная поэтому система. Вот, то, ну, мне неудобно как бы оценивать своих коллег, это будет неправильно. Нет, дело в том, что до вас <с уже приходили депутаты, им почему-то было удобно, они нормально оценивали. Нет, мне неудобно, потому что в парламенте работаю я сам, как бы, если я ставлю всем оценку, я ставлю, должен и себе оценку такую поставить. Да. Я думаю, народ у нас смотрит все, телевизор, э, и как бы сам решает, какую оценку надо давать. И я вот э, часто за вами наблюдаю, я очень-очень хотел задать именно этот вопрос. Угу. Что нужно сделать, чтобы парламент наш прозрел наконец-то и сделал нормальные законы, и, соответственно, вообще... все все чиновники потому что у нас это прям такой-то бич все mm -hmm. граждане всегда всех обвиняют ну безусловно это коррупция и так далее то подобное mm -hmm. что нужно сделать есть какие-нибудь секреты успеха ну я имею в виду, что-то может быть вы предложите да э -э нужно просто чтобы пришли молодые креативные честные ребята которые могли бы действительно поработать на сторону ну чтобы они пришли не за счет каких-то больших своих собственных средств. Потому что если они придут за счет своих средств, они, а, они обязательно будут отрабатывать. Что делают некоторые, да? Угу. Успешно, не ну, у всех по-разному получается, да, да? Да, да, да. Мы же видим, как, может, да. на кого-то уголовное дело возбуждает, да, там. Но на самом деле народ, каждый гражданин, должен понять тоже, как бы на себя примерить вот эту политическую ответственность и, наверное, выбрать такого человека, которому, пили партию, которому может доверить и помогать ему и финансово. Ну не обязательно там, я не говорю, там, большие деньги давать, хотя бы по 5 сомов, по 10 сомов, если. ну, хотя бы, я говорю, yeah. да? То есть, если народ, если я как гражданин дам партии 5 сомов, то и партия меня обманет, поверьте мне, я сам приду в эту партию и заберите 5 сомов. Это примерно как вот делалось в Америке. надо, вот, Мне кажется, так надо делать. Занимался, да, на да? него. И, э, и такой вот э, вопрос. Вы очень э, открытый как депутат, у вас есть свой персональный сайт. Помимо того, что в, э, есть сайт kinesh.kg, где... А можно его тоже ссылку показать? Конечно, можно. Нам не надо средств, там просто один законопроект надо пролоббировать. Дело в том, что... У вас есть, вы открыты, вы в Твиттере пишите, на Фейсбуке, есть свой сайт, вы открываете общественные приемные. Uh -huh. Почему каждый депутат не это, это не делает? Поверьте, у меня нету больших денег, чтобы потом их раздавать, поэтому я открыт для того, чтобы дальше работать в таком uh -huh. же темпе. Я хочу, чтобы потом народ как бы меня оценил действительно и мне помог еще раз пройти. Uh -huh. Возможно, в будущем я приду со своей командой, которая будет именно все изменять. И поэтому мне приходится, не то, что приходится, мне надо быть открытым, я должен быть открытым. А им, может быть, не надо, потому что они думают, что ай, будут выборы, вот запустим, раз, да? свои, запустим свои инвестиции, и инвестируем в выборы и пройдем. Ясно. Yes. И вот такой вопрос. Uh, я понимаю, что политика и дружба, ну как-то слова Антониума, uh, да, практически? <laughs> да. Но тем не менее, есть ли у вас друзья в, в парламенте? Uh, конечно, Среди депутатов. Uh, конечно, есть, есть с кем мы активно так общаемся, вот, Ширина Итматова, так. Чомарца порубает? Бахыт порубает. ну и другие ребята. Вне зависимости от политических Даниил, окрасок. Артель, ну по почему, конечно, какие проблемы? Мы друг друга понимаем, общаемся, а, ну, Ни, никаких проблем. Ну, э, есть несколько вопросов, угу. так скажем, блиц-опрос. Коротенькие вопросы, оперативно коротенькие ответы. Угу. Столица Кыргызстана, Бишки. южная столица Кыргызстана, Ош. областной центр в Иссык-Кульской области, Ис Знаменитый исторический объект в Нарыне? Uh. <laughs> Можно сказать, не знаю, ничего страшного, <laughs> это, это, это как бы, не, много людей не могут назвать uh, людей... <laughs> <laughs> да. uh, Ну и uh, номер телефона вашей приемной? Uh, 0312 63 92 35. спасибо вам большое за то что вы уделили время пришли к нам я надеюсь вот эта прозрачность у вас останется несмотря на то что изберут вас на второй срок или не изберут вы также останетесь прозрачными и всегда открыты к людям ко всем людям обязательно спасибо вам. спасибо больше. вам большое всего вам самого успешного всего самого хорошего и чтобы вы своим примером заражали своих спасибо. коллег и чтобы они были на самом деле такие эффективные, как вы. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.